Кэшикардосмани – это канал, посвященный заработку в интернете. В основном речь идет о криптовалюте. Ссылку на канал я оставлю в описании. Можно неплохо заработать благодаря советам данного автора. Шикарно! Еще не знаешь, что такое кэшбэри? Да это же самая простая и самая эффективная система взаимного кредитования. Здесь ты можешь с легкостью взять деньги в долг или дать их взаймы. Хочешь зарабатывать также? Тогда переходи по ссылке в описании и регистрируйся на Кэшбэри прямо сейчас. С нами просто и прибыльно. Переходите на канал Алексея Вильнюсова. Он ведет свой блог о заработке в интернете. В нем он рассказывает своим подписчикам о том, как обеспечить себе финансовую независимость и как научиться работать на себе. Алексей всего за полгода смог заработать десятки миллионов рублей и позволить себе шикарную жизнь за границей. Он летает на самолетах, катается на яхте, и снимает самые дорогие отели в разных частях света. За два месяца 170 тысяч человек уже подписались на его канал. Подпишись и ты. Ссылку на канал ищи в описании к видео. <свистелить> Всем здорово, чуваки, с вами Джойс. И решил сделать обзор на проект Аудиопланет, как вы поняли. Ну, точнее, уже сделал 4 дня назад, ролик набрал почти 300 тысяч просмотров, кучу лайков, но также есть ощутимое количество дизлайков. А давайте перейдем и посмотрим. 1267 лайков на 206 дизлайков. Да, я, кстати, тоже свои видосы лайк. На 206 дизлайков. Чем обусловлены эти дизлайки? Тем, что э, кто их ставил, те поцы. Объясняю почему. Было очень много негативных комментов, конечно, больше позитивных, но были негативные, типа «Аудиопланет» — это экономическая игра, «Лохотрон», не платит, не выгодно, как сарафанка. Ну, начнем с сарафанки. Я когда-то делал в свое время обзор на сарафанку до скама. Скамы это когда проекты не платят. Вот. И в чем суть вообще сарафанки? Вы там инвестируете какую-то денежку, выполняете задания. Э, ну, после того, как вы инвестируете, вы покупаете, э, собственно, пакет с заданиями и зарабатываете на тех заданиях. Там много платят. Но там, в принципе, и задания такие элитные. Также вы приглашаете рефералов, за что получаете очень неплохой процент, причем все в доллар. И я после того, как сделал обзор, мне написали админы, это не продажный тогда был обзор Сарафан, еще очень давно, еще когда даже не обзор, а в топе был. И типа сказали, чувак, спасибо тебе за обзор и так далее. Естественно, мне потом меня потом поблагодарили, так сказать. Но сказали, что твои чуваки, твои подписчики вообще бешеные в том плане, что очень много рефералов пригласили. У меня обзор сарафанки, давайте даже кликнем, самый популярный. Ну не обзор, а тогда, когда сарафанка была в топе. По-моему, тут, да, была сарафанка. Давайте даже зайдем посмотрим, есть ли тут сарафанка. Так, да, вот, сарафанка на четвертом месте. 733 уже тысячи просмотров. Э, пригласили рефералов очень много. Наверное, ну, тысяч, сто точно. Это мои рефералы. Ну, я тоже много рефералов пригласил, но еще мои рефералы еще больше. И потом, после этого, после админов, какой-то чувак, ну, мой подписчик, сказал, типа, Рина, спасибо за способы привлечения рефералов. И скинул скрин, как ему на веб от сарафанки пришло, ну, примерно, тысячу один, ну, короче, больше тысячи долларов, тысячу с копейкой. Чуваки. И зачем ночь? В принципе, Audio Planet это похожий проект. На сарафанке вы покупаете пакет, чтобы выполнять задание. Тут тоже самое, только вместо опять же каких-то заданий, связанных с регистрацией Тут нужно слушать музыку, либо же заработок на видео Я не знаю, есть ли Ну, вроде как есть Потом я об этом, может, видео сниму Так, сейчас нужно поставить на паузу, то сейчас музыка будет орать, капец Я теперь получаю за каждый прослушанный трек почти 6 рублей 5,71 бит 1 бит, чуваки, это 1 рубль Учитывая то, что я отменил Вот этот пакет vip новичок точнее статус vip новичок рекомендую сразу Если вы хотите нормально зарабатывать Покупать либо Категорию F Yen, В общем категории любые Или Что самое крутое будет И самое лучшее, приглашать сюда тоже реферал Чуваки Audio Planet обалденный проект Как и все экономические игры Как и инвестиционные проекты чтобы приглашать рефералов Да, есть по-любому риски, риски есть всегда И на аудиоплане тоже есть Но когда вы будете приглашать рефералов Рассказывать, типа, можно заработать на музыке Прослушивая одну э, песню За почти 6 рублей Либо же там какой-то пакет вы купите Ну для обзора я рекомендую вам тоже закинуть Деньги на какой-нибудь хотя бы мизерный пакет Вот 350 рублей, там 40 копеек За одну песню прослушать Можно так видос назвать на ютубе Вы можете сделать обзор, скинуть ревку и заработать и, в принципе, вот, конечно, можно постоянно бомбить. Можно писать, что я делаю э, обзор на Лохотроны, я продался и так далее, но, чуваки, во-первых, кстати, нет, я не продался. Не, ну серьезно, это обалденный способ заработать. До сих пор работает Rich Birds, Money Birds, ä, Paper Island и другие Golden Minds, ссылки на них тоже я оставлю в описании, естественно. Это проекты, куда можно приглашать рефералов и зарабатывать всегда. Это проекты, которые не закрываются. Вот в чем э, отличие от инвестиционной игры с баллами, либо же э, какой-нибудь другой подобной штуки, которые тоже имеют какие-то энергии, от хайпа или игры инвестиционной без баллов. В том, что без баллов или хайпа, они закрываются когда-то. А вот такие типа Ричбёрдсы и так далее, они постоянно. Да, там вы не заработаете столько, сколько вложили. Там вы зарабатываете 30 от того, что вложили, а те просираете. Это правда, кстати. Но, чуваки, вы можете туда рефералов приглашать куча посредством рекламы. Вы можете перезаливать ролики из Creative Commons и ставить рекламу. Там сделать, вставить в ссылку, влепить в описании и так далее. Все, на это можно заработать. Ну и в чем собственно проблема? Я не понимаю. Зачем жаловаться? Нормальные люди, они просто посмотрели видос, зарегистрировались. И начали приглашать рефералов и на этом заработали. У меня есть целый плейлист с видосами. Постоянно ссылка в описании на то, как пригласить рефералов. Вы можете посмотреть там кучу видосов и начать приглашать рефералов. И на этом зарабатывать. А, не забываем про канал Алексея Вильнюсова, про канал Шикардос Мани и про Кэшбэри. Ссылки на них будут в описании. Всем пока! Меня дико забавляют комменты, типа, по твоей вебке не скажешь, что ты рубишь бабло. Другой дебил пишет. Ага, еще костюм в кавычках от Гучи». Кстати, не пизди, урод, костюм охуи, у меня, балденная мастерка. А, вам, дегенератам, и примерно всем тем, кто такой же чушь пишет, не место в заработке в интернете. Потому что, ну вот смотрите, у меня много проектов. Группы ВК, канал на Ютубе, сайты, очень много, в общем. Там связаны проекты с рекламой, блогерами и так далее. И все деньги, которые я зарабатываю, почти все, я их не трачу. Я просто делаю депозит в банке, и они у меня там надежно сидят. Все. Очень маленький, мизерный процент от заработка я оставляю себе Но самое основное. Ну и там помогаю родителям. По большей части весь мой доход идет либо в банк, на депозит, где, опять же, все надежно там стоит. Либо в какие-то инвестиционные проекты, где менее надежно, но можно заработать по э, процентам больше. Либо же в какие-нибудь экономические игры. В принципе, то же самое. Опять же, мне нравится заниматься творчеством, проектами и так далее в интернете. А по ним видно, что они хотят просто тупо срубить бабла, у них это не получится 100%, э, учитывая то, что, ну, блядь, по комментам ясно, что они ёбаные потребляли. Их смысл жизни не производить что-то интересное и так далее, что-то полезное, а потреблять. Ну и кто тут пидор?